давайте попробуем разобраться, почему же инвесторы со всего мира с замиранием сердца ждут каждый раз старт продаж новой очереди Пенинсулы. Это самый центр э, делового района Бизнес Бэй, но лишний раз объяснять, почему он так называется, наверное, даже и не нужно, потому что название у района вполне говорящее. Э, это самый-самый центр деловой активности Дубая, и если вы посмотрите реквизиты большинства компаний, особенно международных, вы увидите, что офис расположен у них чаще всего в Дубае. В Дубае, конечно же, в Дубае, чаще всего в бизнес-бэе, хочу сказать. Вообще, Дубай весь как бы поделен на различные зоны с различными функциональными назначениями. Так, например, Дубай-Марин марина это район, прежде всего, туристический, это район, где люди отдыхают, ну и, конечно же, живут тоже. Бизнес-бэй, как мы с вами уже определились, это район, прежде всего, деловой, но нельзя сказать, что людей здесь живет мало. Также в Дубае есть самые разные районы, даже район производства кино, районы, где расположены различные стартапы, где базируются международные интернет-компании, ну и так далее и тому подобное. Это тема отдельного длинного видео. Возвращаясь к бизнес бою скажу, что он также очень хорошо сдается. Статистика сейчас не перед глазами, но, насколько я помню, на первом месте как по дороговизне, так и по стоимости сдачи, так и по востребованности у нас даунтаун. Это, кстати, смежный район, он тут начинается буквально в паре километров от того места, где мы с вами находимся. На втором месте Дубай-Марина и вот на третьем, насколько я помню, как раз бизнес-бэй. Да, и бизнес-бэй, он замечательный еще и тем, что, как я сказал, он смежный с даунтауном. И если даунтаун подороже, то бизнес-бэй многие воспринимают как раз как... Район, от которого без проблем пешочком можно дойти до а, главных достопримечательностей Дубая. Ну давайте я, наверное, чего я все рассказываю и не показываю. Да, собственно, вот у нас одна из главных достопримечательностей Дубая. Она у нас вот здесь, по вот этому шпилю возвышающемуся. Вы, я думаю, что уже догадались, что это Бурдж-Халиф. Не знаю, километра, мне кажется, два с половиной три до нее. Там же у нас Дубай-молл. В очередной раз, повторю, самый крупный торговый центр в мире. Ну, кстати, в Дубае сейчас строятся сразу два, которые будут еще крупнее. А Возвращаясь к пенинсуле, кстати, вот ведь она у нас. За вот этим строительным забором у нас расположена как раз таки пенинсула. И даже если вы по карте посмотрите, вы увидите, что это самый крупный и единственный вообще такого масштаба не застроенный участок в бизнес-бэе. Вообще, у Пенинсулы есть сразу несколько уникальных особенностей. О них сегодня мы с вами поговорим, ну и конечно же расскажу вам по наличию, по ценам. Давайте к макету сейчас переместимся, в целом немножко а, будет понятно, что из себя проект представляет. Ну и первое, на что нужно обратить здесь внимание, а, вообще Пенинсула, почему он так называется, потому что вода со всех сторон, да, это полуостров. Это особенность номер раз. И особенность номер два, это единственная комьюнити на территории бизнес-бэя. Бизнес-бэй это район, который в общем-то не отличается каким-то единообразием, какой-то упорядоченной архитектурой, но ну, в том плане, что там застройка вся велась точечно. И вот пенинсула это как раз единственное исключение, единственный проект, который строится в формате большого комьюнити. То есть целиком земельный участок отдан на развитие одному единственному застройщику select group и они здесь реализуют а, полностью проект а, также реализуют торговый центр а, пешеходные зоны ну и всю инфраструктуру которая здесь будет именно этим он примечателен то есть у вас с одной стороны мы видим это даже на макете много воды с другой стороны много зелени и соответственно вид либо на воду, либо вид еще на Бурдж-Халифу. Если говорить о том, что здесь вообще сейчас можно рассматривать, что можно купить. Ну, во-первых, нас интересует вот эта башня. Это пенингсулу очередь 4, Tower A. Также есть еще а, вот этот корпус, он называется Loft A. А, и немножко правее, позже еще будет стартовать а, четвертая очередь Tower B и также Loft B. Между ними вы сейчас можете увидеть это здание. Это такое инфраструктурное здание, там будут располагаться рестораны, ну плюс какая-то еще развлекательная инфраструктура. Также есть еще остатки в продаже. Вот в этом корпусе это вообще флагманский корпус всего проекта Джумейра Living Бизнес Bay. И это, наверное, одно из самых шикарных зданий, как минимум, в этом районе. По сути, это пятизвездочный отель, в котором вы можете купить апартаменты, но стоимость здесь довольно высокая, примерно от 2 миллионов долларов. Если же говорить про а, те апартаменты, что сейчас представлены вот здесь, в Tower A, именно этот корпус представляет наибольший интерес. Там можно купить и студии, они где-то от 1 миллиона 200 дирхам начинаются. Можно купить также однушки, они стоят примерно 1,8-1,85, ну, в зависимости от того, в какой момент вы будете обращаться, мы будем следовать вам актуальные предложения, они немножко меняются. Но в целом здесь нет большой разницы между стороной и нет большой разницы между этажами. Она, конечно, есть, но не какая-то, я имею в виду, по стоимости, не какая-то критичная. Весь проект окончательно будет готов в 26 году, часть его будет готова в 24 году, но он, конечно, представляет собой интерес именно как единое целое, когда уже полностью вся концепция будет Реализовано вместе с торговым центром. Всего здесь на макете вы можете увидеть 5 очередей. Напоминаю, что в продаже остались варианты, если не брать флагманский корпус. Только в четвертой очереди все остальное в принципе уже распродано. Это же место у нас, но ну, в принципе, практически идеальное по большинству критериев. Да, по которым в принципе недвижимость вообще люди выбирают. С одной стороны вы видите у нас канал. Все мы с вами все-таки любим жить поближе к воде. Русские выбирают а, вот ту же самую Дубай-Марину. Дубай -Марину. Почему они так любят? Потому что к воде поближе. А, разные есть районы еще, а, там та же Пальма тоже русские очень любят, потому что к воде поближе. А, иностранцы так к этому не относятся а, немножко другой видимо менталитет или просто русский человек не очень избалован морем в целом наши соотече... соотечественники они к воде поближе стремятся а, европейцы наверное бли... больше даже к даунтауну привязываются то есть для них а, важна близость не обязательно чтобы это был сам даунтаун если до него 10 минут ехать причем даже дальше от воды туда в пустыню как бы тоже нормально вот такая вот культурная и ментальная особенность. С одной стороны у нас вода, ширченный канал. Да, в нем нельзя купаться, но все равно всегда приятно, когда она у вас есть, когда открывается на нее вид и так далее. Ну и плюс еще в летнее время года, когда Дубай раскаляется там, до 45-48 градусов, поближе к воде жить действительно хочется, как-то она немножко температуру, часть, часть ее берет, конечно же, на себя. Во-вторых, Во как я вам сказал, уже непосредственно локация вот этого участка – это самый-самый центр э, бизнес-бэя. Ну и в-третьих, если мы говорим конкретно про пенинсулу, застройщик Select Group, который в лишних рекомендациях не нуждается, э, ими они сделали себе давно, э, их объекты, как правило, процентов на 20 дороже конкурентов, и при этом они сдаются иногда на 40% дороже, если мы говорим про сдачу. Но Поскольку большинство покупателей у нас инвесторы, далеко не все Дубай рассматривают для постоянного проживания. Кто-то хочет перепродать, кто-то думает о том, чтобы сдавать. И напоминаю, что Дубай как раз-таки в первую очередь стоит рассматривать как источник пассивного дохода. Потому что здесь один из самых высоких показателей доходности среди всех стабильных рынков мира. Вот, на уровне 7-8% годовых. Так вот, объекты Select Group они, как правило, издаются дороже всех своих соседей. То есть, если вы просто откроете, например, Property Finder, чтобы посмотреть аренду вообще, какие ценники, вы увидите, что, например, на Дубай-Марине вот есть Джумейра Ливин, есть Марина Гейт и есть рядом какие-то здания. Вы увидите, что почему-то в Джумейра Ливин и в Марина Гейт от Select Group ценник может быть на 40-50% на процентов даже выше, чем у соседей. Район тот же самый, локация абсолютно одна и та же. Почему так? Ну, потому что качество строительства у Selig Group на голову выше, чем у большинства конкурентов, это во-первых. А во-вторых, это, конечно же, инфраструктура. И по части инфраструктуры у Selig Group самые классные стильные бассейны. Они большие, они видовые обязательно, какие-нибудь Infinity. У них очень классные спортивные комплексы у них ну, дополнительно спа-зоны и так далее это все всегда выполнено на высоком уровне и ну, на европейском уровне, можно и так сказать наверное вот по этой причине Select Group это знак качества в их объектах сложно что-то найти как в аренду так и купить довольно сложно ну вот потому, наверное и все мечтают о том, чтобы здесь успеть что-то забронировать, что-то здесь купить несмотря на то, что в целом а Select Group продается часто по цене уже готовых объектов-конкурентов, да, как, ну, могло бы показаться. Но на самом деле просто это немножко иной класс. Ну, и мы с вами подошли конкретно к тому участку, на котором давно мы, на самом деле, к нему подошли. Уже на заднем плане он у меня периодически мелькает. И вот здесь вот у нас, собственно, и расположен проект. И он по-настоящему большой. Это вот все строительный забор. И вот он продолжается. У меня нет цифр по площади участка, к сожалению, не буду гадать, но я вижу, что он действительно внушительный. Ну и вот у этого канала вы сможете жить, отдыхать или сдавать дороже, чем ваши конкуренты по этой локации, да, людям, которые готовы будут за это переплачивать. Пишите в комментариях, как вам вообще понравился обзор и что вы думаете об этом проекте. Может быть, у вас уже есть даже недвижимость в Select Group. Я думаю, что нашим подписчикам, да и мне лично, было бы интересно тоже услышать ваше мнение, ваш опыт, вернее, эксплуатации. Напишите об этом, если вам есть что рассказать. Я с вами на этом прощаюсь. Напоминаю, что забронировать недвижимость вы можете, обратившись по номеру, указанному под видео. Также, конечно же, сделку под ключ мы поможем вам провести. Всем пока!